Здравствуйте, меня зовут Волокин Владимир Алексеевич. Я являюсь директором технического центра на Варшавки. Мы взяли автомобиль Mitsubishi ASX с характерным повреждением скол на лобовом стекле. Дан, данное повреждение мы устраняем э, засверливаем отверстие, заполнение специальной гелью, высушивание ультрафиолетовой лампой, последующей полировкой. Сейчас мы посмотрим, как все это будет происходить. Процесс ремонта скола закончен. Как видите, практически не осталось э, видимого следа от повреждения. Процесс занял 30 минут. Если есть такие же проблемы, приезжайте, мы поможем вам их устранить. Всего доброго, до свидания. Тататем на Варшавке, Владимир.